Что такое Game Loop и какое отношение он имеет Tencent Gaming? Точно ответ прямо сейчас. В интернете пошел слух, что официальный эмулятор для игры в PUBG Mobile прекращает свое существование и на его место придет совершенно иной Game Loop. И если одни говорят, что второй эмулятор полная подделка от каких-то левых разработчиков, то это вообще неверно. GameLoop – это также официальный эмулятор от Tencent, находящийся долгое время в бета-версии. Скачать по ссылке новый эмулятор можно в описании под видео. Но пока не спешите этого делать. Тестирование нового эмулятора прекращено, и оно автоматически заменит Tencent Gaming Buddy при обновлении предыдущего. Что изменится при обновлении? Визуально изменится только иконка приложения. На деле же эмулятор намного лучше оптимизирован по отношению к представленным в магазине играм. Добавлена поддержка русского языка, появилась возможность улучшить графику до Ultra HD 2K и расширен игровой ассортимент в отдельном приложении YH. Это приложение может предложить нам больше 100 тысяч двухмерных и трехмерных игр в 12 категориях экшены, гонки, аркады и так далее. В общем, новый эмулятор никоим образом не подделка, а всего лишь глобальное обновление. Если этот ролик тебе помог или просто был интересен, то не забудь поставить лайк. Также предлагаем посмотреть ролик о крупном обновлении мобильного папки или о том, что будет в Huawei в ближайшем будущем.